Сегодня мы будем ставить планку Picatinny на винтовку Edgan Мотодор в ореховом ложе. Заказана она была на AliExpress, авиационный алюминий. Вот такая планочка, очень приятная. Длина 12 сантиметров. Что нам для этого понадобится? Круповерт, он же дрель со сверлом на два такие саморезы размер три с половиной на шестнадцать. Шляпка идеально входит в пас, в фаску вот туда в планку, ничего не выступает и длина. Длина получается оптимально, чтобы не выйти с другой стороны дерева. 16 миллиметров. Отверстка. Ключ. Ну, он нам понадобился для того, чтобы отметить вот этот болт и натянуть центрующую нитку я вставил ствол шестигранник натянул нитку по этой нитке я карандашом провел линию центрующую затем с учетом отверстий вот так вот положу чтобы у нас саморезы попали вот в эти две перемычки тут отверстия как раз совпадают если ставить сюда сюда и третий будет вот сюда завернут. С учетом этого я сделал метки, Тут их не видно, наверное, места, где мы будем сверлить отверстия под саморезы. То есть подготовительного работы я провел. Сейчас я просверлю отверстия по намеченным местам, и потом мы привинтим планку. Сейчас мы будем сверлить отверстия. ставить планочку вот у нас отверстие видно совпали с тем что мы намечали и закручиваем саморезы до конца не будем шуруповертом пока потом подтянем, когда все насолим. Вот и от руки подтянем. Сейчас я принесу сошки и мы попробуем поставить быстросъемные тактические сошки. Рукоятка. И посмотрим, как оно все держится. Вот так у нас выглядит планочка наша установленная. Вот у нас есть такие рукоятка-тактические сошки быстросъемные. На другой винтовке ставятся. зафиксировалась, все встало. Можно вот так вот поставить и стрелять. В принципе, сюда будет поставлена еще антапка с боковой петлей для установки трехточечного тактического ремня для переноски. Об этом будет следующее видео. Субтитры